Здравствуйте! Сегодня мы покажем мастер-класс непосредственно с моделью по растушевке бровей. Построим его так, что он будет идти поэтапно, чтобы было все понятно вам. Видно определенное и понятно. Перед процедурой обязательно до прихода даже клиента надо подготовить рабочий столик. Вот Я хочу обратить ваше внимание и подробно рассказать, что на нем должно быть и как. Столик застилаем одноразовой салфеткой, которая потом, естественно, утилизируется. Дальше, что на столике нужно? Ну, во-первых, машина. Да? Она включена, естественно. И все, что мы будем касаться во время работы, конечно, заворачивается пленкой. Это, ну, чаще всего это удобнее машина. Это пульверизатор с дезинфицирующей жидкостью, ручка, манипула машины. Дальше, что нужно обязательно для отрисовки, это линейка, это карандаш, отточенный перед каждым клиентом, конечно, свежий стресс. Дальше это пигмент, который будет использован, или несколько пигментов, если вы не видели клиента еще своего, где-то рядом, тогда может находиться пигменты. Дальше микс, которым, если нужно будет, надо будет разводить пигмент. Так. Вазелин. Он прекрасен и во время процедуры, и для ухода потом. Иглы для работы. Анестезия. Здесь я представила и до, и во время, которую возможно использовать. Так, Ватные диски, конечно. Ватные палочки. На всякий случай зубочистка. Она нужна будет. Все, перчатки под рукой. И обязательно маска. Маски могут быть любые для работы перчатки я сказала. так мы видим модели обязательно перед процедурой дезинфицируем зону которую мы будем выполнять да? хорошо Всё. здесь работа есть она уже выполнена Поэтому будем добавлять пигменты, отрисовывать форму, конечно. Форму можно немножко-немножко изменить, хотя она, в общем-то, очень хорошо сидит и нормально. Форма отрисована, она готова. Мы проверили симметрию, одинаковость, вернее, брови, потому что симметричные брови не могут быть на несимметричном лице, то есть одинаковые. Мой вам совет, отвлекайтесь в процессе отрисовки, отрисовали, отвлекитесь. И посмотрите еще раз заново на человека. Очень удобно смотреть симметрию сзади в зеркало. Тоже очень хорошо видно. Поддержи. Конечно. Еще фотографировать на фотоаппарат или на телефон. И потом показать клиенту. Потому что очень хорошо видна тогда тоже симметрия. И он видит себя больше со стороны. Это очень важно, потому что в зеркало мы себя не всегда так видим, как... Ну, не так объективно, наверное. Форма отрисована. Все. Кладем клиента и начинаем делать анестезию. После отрисовки, когда клиент ложится, мы обязательно накрываем или просто или пеньюаром. Обязательно одеваем шапочки одноразовые. Шапочку. Во-первых, вам и удобнее работать будет, вы не будете задевать волосы клиента. И, естественно, с точки зрения чистоты процедуры. Все, полностью волосы убираете. Лучше анестезию наносить, видно я вот так, да? Вы взяли на себе, на подставочку. Наносим анестезию перекатом, чтобы мы потом могли... Промокнув сухим диском, оставить полностью форму, сохранить. Я наношу здесь Эмлу. Можно любую другую анестезию. Все. И оставляем. Я не буду делать аппликацию, я думаю, что так прекрасно возьмется. Все. Выдерживаем от 10 до 15 минут. После нанесения выдерживаем 10-15 минут и приступаем к работе. Одеваем перчатки, в которых мы будем работать. Обязательно обрабатываем дезинфектором перчатки, если они не стерильные. Так? Дальше. Выбор иглы. Игла здесь пятерка растушевочная. Я думаю, что это самый лучший вариант растушевки бровей, когда мы начинаем работать. Очень удобно и оптимально Обязательно клиенту показываем Когда открываем Можно близко к лицу <laughs> не, э, не показывать Но чтобы клиент видел Что мы вскрываем совершенно новую упаковку Чтобы он видел Что это так Это модули Модуль одноразовый вот Прекрасно стал Дальше Я беру сухим диском и промокаю бровь и вот видите, вся анестезия снята а рисунок мы полностью видим дальше цвет я нанесла, я внесла в колпачок Кольцо, вернее, сказать очень удобно, потому что у вас рядом постоянно будет пигмент. Вам не надо будет делать лишних движений. Можно взять для работы немного вазелина. Я покажу, где он применяется. То есть мне удобно, я люблю работать, когда есть рядом вазелин. Так, по цвету пигмента. Какой цвет пигмента все-таки я решила выбрать? Выбрала Light Brown. Само название говорит за цвет. Это легкий именно коричневый. Но он не такой уж светлый, это средняя гамма, то есть это не блонды и не темные цвета, это средние цвета, более русые, но именно коричневый. Почему? Потому что когда мы видели брови в начале, они были более сероватым, уже работа, прошлая работа была выполнена более, вернее, правильнее сказать, результат прошлой процедуры смотрится сейчас более сероватым. Поэтому я взяла более коричневый пигмент, чтобы при перекрытии мы получили более нейтральный цвет. Не серый, не тепло-коричневый, а среднекоричневый. коричневый Все. И приступаем к работе. На машине выставлена уже именно процедура, выполняемая именно брови. Здесь есть и ну, определенно запрограммирована вся программа выполнения. Скорость стоит 120 и начинаем выполнять. Обязательно смотрите выход иглы, он должен быть не очень длинным, но и не сильно коротким, потому что будет тогда неудобно выполнять. Вот здесь у меня чуть получается меньше двух миллиметров. Но почему потом при растушевке можно менять и делать меньше? Но так как мы начинаем работу с хвостика именно бровки, то нам необходимо, чтобы там было более ну, не совсем четкий, но в то же время край более сведенный. Поэтому удобнее всего, чтобы это был более длинный пучочек работы. Первым делом, как мы намечаем. Намечаем направление бровки. То есть именно... Видите, я взяла и подсмотрела, что я сделала. Поэтому сейчас я могу работать более мощнее, чем до этого. То есть я делаю направление бровей, и если оно у меня, естественно, остается, то я уже, понимаете, ничего не потеряю. У меня главная есть цель бровей. И аккуратными движениями нам, конечно, нужен каркас бровки, чтобы ее потом растушевывать. Поэтому это можно делать разными движениями. Так как у нас анестезия уже есть, человеку не больно. И мы проходим, можно проходить, намечая контур, то есть не делая контур. Аккуратненько. То есть мы создаем каркас брови, то есть чтобы оставить полностью форму. Аккуратненько, не контуря а легкими движениями, растушевочными, мы обходим бровку. Можно так как анестезия нормальная и человеку не больно, поэтому мы можем полностью прокрашивать бровку. Можно и так делать. То есть более овальными длинными движениями мы прокрашиваем бровь снизу вверх. Проходим. И можно прямыми движениями немножко закреплять край рисунка но вы понимаете так как пучок у нас большой не контурный поэтому особо контура не будет и потом мы еще растушую, я вам хотела сказать что кожа у нас сейчас жирная толстоватая и чувствительная поэтому пигмент вот он ложится не волнуйтесь чуть краснее но это вернее результат несения пигмента он ну, потом все будет именно как надо того цвета и проходим дальше проходим проходим легкими движениями именно растушевочными растушевочными длинными длинными овалами подходя горизонтально к линии Края брови. Думаю, это будет сейчас вам самая-самая удобная техника. И еще можно повторить. Конечно, я стираю, смотрю и да привношу. Можно чуть плотнее привносить. Это зависит от кожи. На какой-то бы коже уже было бы все видно и прокрашено. Такое бывает. Мы делаем растушевку. При правильном ее выполнении она смотрится очень натурально. Это, я считаю, базовая процедура, базовая техника для... Всех, кто начинает учиться делать перманентный макияж. Потому что все остальные техники исходят из этой, из растушевки. И эффект натуральных бровей, он зависит от мягкости внесения, от растушевки легкой ну и, конечно, эстетичной формы. Вот тогда результат будет натуральным, интересным, красивым, но не громоздким. Иногда неправильно считают, что дело в растушевке, что именно техника растушевки дает эффект тех неприятных, наклеенных как бы эффект бровей, трайблов. Нет, это неправильно выполнено. Это неправильно выбрана глубина, прокраса цвета понимаете да то есть черный мы естественно не используем вообще пигмент аккуратно с темными цветами конечно не глубина внесения не глубоко вот обратите внимание я когда подхожу Значит, здесь я уже вот прошла форму ее видно можно воспользоваться вазелином чтобы хорошо удобненько было убрать все кожа немного краснеет это чувствительность кожи немного анестезия там попала видите то есть она берет такая кожа не цвет сразу а именно краснеет но потом при заполнении мы легкие такие, ну не сильно только размашистые движения. Овальные, овальны. Все, вот у нас формочка вся есть. Когда мы подходим ближе к началу брови, аккуратно, легкими движениями мы делаем наметку именно того рисунка, который мы делали. Потому что если мы головку начнем обводить жесткими линиями, она будет у нас сильно прорисована, натуральности в бровях не будет. Я еще раз повторяю все и вывожу головку. От начала, то есть брови опять такими слегка размашистыми движениями. Кому будет это сложно, попробуйте, видите, я показала немножко их э, четче отрисовать, если тяжело по форме. А потом мы можем это мягко все еще раз покрасить, внести пигмент. Обратите внимание, обязательно фиксировать кожу. Только не вот так, бровь, не туда. Можно и так держать, но старайтесь так, чтобы сильно не выгибать вот, вот это, я считаю, ошибка То есть держать бровь надо так, чтобы она полностью Вы видели тот рисунок, который вам нужен Потому что если вы где-то сильно ее измените, она может потом так и остаться Вот я допривношу пигмент В общем-то нам осталось немного работать здесь надо еще более более аккуратненько все прокрасить пушиться как ладно диск еще раз можно вы смотрите по тому, как насыщенность бровей. Чтобы было мягче при стирании, можно немного вазелина. Много не надо. Во-первых, и легче будет работать, и легче стирать пигмент. Немножко можно убрать длину. Она сейчас уже вам не нужна. Такая чуть-чуть меньше сделать. Легче будет растушевывать. Хорошо вносим Именно количество пигмента Вот так сейчас можно здесь немножечко Пройти горизонтальными овальными движениями Снизу вверх или сверху вниз я думаю они будут вам очень удобны и вот здесь немножко еще берется так еще раз повторюсь жирная чувствительная кожа она толстоватая но так берет пигмент ничего страшного проходим работаем так теперь можно оставить это место и вернуться к хвостику можно и вот так его держать себе чуть повернув, чтобы было видно, что вы делаете. Покажется, что я немножко выхожу, да, за края немножко-немножко. Вот, обязательно хвостик. Хвостик хорошо прорисовывается таким пучком. Не страшно, что не надо тоньше. А то будет, мне кажется, не натурально. Вот она, видите, вырисовывается уже бровь. Смотрим, где пробелы. Просматриваете. Ну можно еще прямо все пройти. Вообще не страшно. Мягенько-мягенькая. Плавное движение идет скользящее вперед-назад, никаких загребательных движений не нужно. Вперед-назад, то есть вы как бы, машина и так у нее ход иглы есть вперед-вниз, то есть вверх-вниз, да? То есть колющее движение, поэтому вам не нужно это усиливать. Ваша задача только делать растушевку, то есть отпустить и мягко, то есть ее отпустить, а она уже сама будет водить пигмент немножко вот здесь светится, можно еще немножечко да, пройтись на такой коже немножко происходит как бы уменьшение, видите, да? рисунка, но он все равно остается в тех границах, как и нужно. Все, иду теперь опять к началу брови. Вот. Очень здорово, когда бровь сидит, вот как будто это настоящее, аккуратно на своем месте, это очень важно. И потом тогда комплименты делают человеку, обладателю этих бровей, они работе или форме какой-нибудь брови она должна полностью соответствовать форме лица и правильно искать посадки но ну, я думаю что это все видно то есть бровь должна быть на надбровной дуге вот это самое главное немножко поперек но можно или продолжаете также горизонтальными аккуратненько аккуратненько насыщать головку чуть скользящими чтобы она -а -а. немножко сейчас вот здесь добавлю и все и для бровей уже достаточно если бы у нас был клиент с сухой кожей мы позже уже бровь закончили уже было бы готова смотрю еще пробел так нужно немножко еще посмотреть сейчас немножко и бровь уже у нас готов я бы еще сделала это хвостик чуть можно утончить хвостик то есть я делаю длину чуть больше и немножечко еще вот здесь более четче делаем он когда заживет она так и ляжет у нас готова левая бровь готова вот. вот, она, она. все приступаем ко второй брови нас, обратите внимание даже анестезия Осталась анестезия полностью и нам даже можно не промокать поэтому начинаем то же самое начнем с хвостика как я и говорила чуть длиннее иглу вам будет удобнее намечать именно хвостик мы его намечаем то есть четко четко направление вот важно выдержать вы тогда ничего не поменяете не потеряете потому что чуть возьмете выше направление чуть низ, и будет уже форма изменена Проверьте себя, вот видите, я кусочек раз, и я вижу, что все намечено, все, что ничего не теряется. И прохожу снизу вверх такими овальными длинными движениями, или штриховочными. Вперед-назад тоже можно. Это на коже пигмент смотрится более темным, на самом деле он нежнее. Когда наносишь, кажется темнее. Или когда курочка образуется, тем покажу, смотрится темнее. И берем также еще раз аккуратненько все наживляем. Убрал. еще совет если видите что пигмент не очень берется можно пойти дальше самое главное чтобы форма уже вы видели ее на такой коже бывает что лучше уйти дальше что вернуться еще раз пигмент будет браться лучше так как именно вырисовываем форму Видите, анестезия взяла хорошо. Чеку не больно. Можно немножко, немножко уменьшить. Попадается анестезия, ее не промокала, и она хлопья такие немножко. Ничего страшного. Обязательно аккуратно на высшую точку, чтобы не потерять ее. Да? Вот она. Все. И пошли аккуратненько дальше. Почему аккуратно? Ну, чтобы не контурить сильно. Мы доходим, у нас форма остается. но мы не конторим сейчас подойдем ближе сюда то же самое все полностью берем на границе И аккуратненько аккуратненько начало бровей ни в коем случае начало бровей не должно быть темнее чем сама бровь конечно лучше в идеале чтобы она была светлее нежнее тогда натуральнее в нашем случае волосков мало а когда есть еще волоски не на в районе начала брови то вообще Бровь получается очень натуральная, и не видно работы. Все, выдерживаю ширину. Вот так. Вот. И когда вы делаете вторую, обращайте внимание на работу, то, что выполнено. Протирайте ее. Отцу крови. Продолжаем так же прокрашивать. Одинаково, что вы идете вперед, те же движения. Что вы идете назад, мягко те же движения. Двигайтесь. Когда профессиональные машины, ими очень удобно работать, они дают великолепное скольжение, как когда вы вперед работаете, двигайтесь. И когда от себя и на себя, я думаю, что это нужно оставить, пойти вот здесь прокрашивать. Цвет будет очень красивый, такой средне-коричневый. Он будет более нейтрален, потому что у нас там еще есть цвет прежней работы, более серый. Поэтому оно сплюсуется, суммируется, и будет очень интересно. И полностью подходить, когда хотя волосы, цвет более теплый, оно будет то, что нужно. Интересно. То, что сильно теплеет брови, я думаю, в этом случае не нужно. Серые глаза. Люблю. Аккуратно, аккуратно прокрашиваю тягозелином немножко, чтобы легче было смывать, не тереть, смывать. то, что я растушевываю, то в одном месте, то в другом. Нормально. Мы поработали. Видите, кожа чувствительная. Можно спокойно уйти туда, где вы были давно. То есть сейчас прокрасить вот это место. И наблюдайте за первой бровью, чтобы вы видели ширину. Оставляем эту зону и идем вот сюда, вот немножко дорабатываем, дополняем цвет. Носим, носим мягенько, сильно не углубляясь. работать с колечко потому что у вас рядом пигмент не надо делать лишних движений и быстрее получается удобнее но это удобно конечно с более густым пигментом, когда жидкий тогда надо приловчиться, чтобы не переворачивать этот ковпач вот, вот, вот она бровка у нас порисовала еще Даже если вы делаете более геометричные, вы потом их можете мягко еще немножко растянуть. Видите, что бровь уже хорошо заполняется. И все тут нам осталось тоже немного. Сейчас вот здесь проверяем все. Вот она, видите, уже полностью гладенько заполнена бровь. Вот она полностью, полностью. Я еще раз прорабатываю. ее. И все. Посмотрим сейчас начало. Вторая бровь бывает чаще выполняется, потому что вы уже чувствуете кожу. Вы же на первой поработали, и вы уже понимаете, как лучше внести. чтобы и не заглубиться и в то же время пигмент чтобы брался на ощущениях. Надо идти. Сейчас я еще чуть-чуть добавлю. Очень интересная кожа показательная для вам для работы, потому что если вы бы вы ее встретили без мастер-класса, может быть было бы сложно. А тут вы видите прямо вот очень наглядно как вносится пигмент, я бы сказала, не очень хорошо, но это нормально для такой кожи. И вы спокойно, спокойно работаете, ее спокойно вносите, не заглубляйтесь. А то результат может быть э, прихолодиться сильно. В результате получить более прохладный результат. Это некрасиво очень. Вообще брови холодные, они не смотрятся настолько. Суровым делает лицо женщины, и, во-первых, они не смотрятся натурально, поэтому очень осторожно. Так, сейчас вот еще чуть-чуть, и все. Я думаю, если вы сразу ввели, то она у вас прекрасно остается. Так. И вот как и на той брови я вам показывала, сделаем чуть длиннее выход и проработаем хвостик еще направление, чуть-чуть, чтобы он был острее, вот прямо ровненько и по направлению. Обязательно по направлению идет игла, под уголок идет игла. Все, вот она бровка у нас. Процедура выполнена. Что мы делаем после процедуры? Может быть легкая симметрия, это нормально. Может быть и не легкая симметрия. Тоже, если вы четко придерживались рисунка, то переживать не надо. Ни в коем случае потом ни вещи выше, выше, ни ниже, ниже. То есть, чтобы клиент вас не уговаривал это сделать и не сбил потому что если вы придерживались формы то все будет великолепно после процедуры обязательно используем вазелин обратите внимание как я специально вам показала чтобы не вносили вы в баночку туда-сюда то есть обработка вазелинчиком так легко специально и обязательно хорошо хорошо промокните я еще раз повторюсь, я говорила много об этой коже, поэтому так результат. Бывает, что вообще покраснений нет. Все. Уход. Ни в коем случае не распаривать, не сдирать. Толстый слой не наносить ухода. То есть э, лучше всего, конечно, вазелин облегченный в идеале. Так. Дальше, конечно, загорать минимум. Солнцезащитные крема использовать. Не использовать никаких э, кремов с антибиотиками. Перекись водорода, спирт, конечно, тоже. Вот, ну, не сдирать, естественно. Толстый слой крема я сказала, потому что он может... Эффект распаривания пойдет э, пятнисто, корками потом восстанавливать. Очень сложную работу. Ну вот все, перед вами довольный клиент. Естественно, вы видите корочку, поэтому насыщенность. Все это уходит мягко и будет все прекрасно. Успехов и самое главное, что я хочу сказать, это оптимизма. И э, понимать, что надо отрабатывать и трудиться. Результаты быстро не наступают, наверное, в перманентном. То есть надо трудиться, ставить руку, делать, делать и делать. Все. Всем успеха, всего доброго.